Добрый день! Я рад вас приветствовать на нашем канале TouSeo. Сегодня я расскажу, как делать модуль для того, чтобы создать какое-нибудь то или иное изделие и из зарядами. Итак, для этого нам понадобится с вами лист какой-нибудь. Вот у нас в данном случае у меня розовый. Он примерно с размером А4, немножко поменьше. Вот. Мы его складываем по длине и по ширине раза Значит, пополам еще раз пополам и разрезаем по линии сгибов и получаем вот такие вот прямоугольнички из этого прямоугольничка мы сейчас создадим с вами модуль и так показываю мы выкладываем вдвойне сгибаем еще раз вот так вот Далее вот эту и эту сторону разгибаем вот к этой линии сгиба. Далее вот эти две, блок... Два... две части Сгибаем вот по этой линии. так вот. И вот так вот. И еще раз сгибаем вдвое. Вот так вот. Раз. Далее. Вот этот кончик. Этот кончик надо убрать. Делаем таким образом. Так вот. И вот так вот. и сгибаем таким образом все и наш с вами модуль готов вот сейчас я вам покажу как это вот как это действует сейчас возьмем любой другой модуль вот второй я взял и они другой вставляется понятно да и так сейчас повторю быстренько я его разверну еще раз, песочек. Так, у нас есть вот такой листик получившийся. Так, одна шестнадцатая. Складываю вдвойне. Еще раз вдвойне. Далее. Сгибаем сюда, сгибаем сюда. Далее вот эти. Так вот складываем И в конце концов уголки здесь убираем. Сгибаем вместе. И получаем вот такой модуль. Теперь вам надеюсь будет легче собирать теленые изделия. До свидания. Подписывайтесь ставьте лайки, всегда будем вам рады. Счастливо!